Ну, просто где-то слышал там дыхательные практики, вот словосочетание такое, ну как бы, на слуху, вот, и все как-то у меня не складывалось. То есть, у меня просто, мне интересно пробовать разные всякие такие штуки, поэтому тут как-то все сложилось в миллионках, и думаю, почему бы и нет, почему бы не попробовать. Какие ощущения у тебя от этого? Ну, меня вштырило так, особенно первый раз ну и, Да, во да, да, да, все разы. Просто первый раз я как бы еще не, не понимал, как контролировать вот это свое состояние, поэтому мне как бы больше, э, больше скрючено везде. А потом уже классно пошло. Ну, как я ощущаю, это все, конечно, наверное, индивидуально у всех по-разному. то есть Для меня это такая прокачка энергии. То есть с помощью дыхания ты закачиваешь в себя большое количество энергии, которая, наверное, в обычном состоянии ты никогда не пропустишь через себя ну и соответственно э -э если у тебя есть какие-то где-то затыки блоки там то есть это вот если там, в каком-то канале затычка да а через нее идет поток там, в 10 раз мощнее чем обычно то эта затычка ну, там, либо она болит начинает либо она вылетает со временем там или расшатывается то есть я, я так ощущаю вот этот процесс соответственно я как бы э -э я дышал три раза вот. И я с каждым разом ощущаю прогресс То есть я чувствую, что первый раз так Второй раз по-другому, третий раз у меня ощущение То есть я уже чувствую, где у меня блоки Я их чувствую, прям вот эти места Я чувствую, что они размягчаются, меняются так. Ну классно, то есть и, Ну если хотят, то надо попробовать Есть такие, которые не хотят И им это не надо, и ради бога Если хочешь, один раз Под руководством грамотного инструктора Просто многим не идет Я с таким тоже общался И это нормально Это абсолютно... Каждому свое.